Всем привет! Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто уже является частно практикующим консультантом, активно работает с онлайн клиентами и для тех, кто только присматривается к этому способу взаимодействия со своей целевой аудиторией, со своими дорогими клиентами. На связи Ольга Ашпина, сооснователь студии Эксперт. Пространство для психологов, коучей, и консультантов, которые хотят свою частную практику и хотят эту частную практику в социальных сетях. Итак, тема сегодняшняя, какие же все-таки особенности онлайн-продвижения своих услуг существуют в кризисное, в предкризисное, посткризисное время. Не будем сейчас акцентировать внимание, о каких именно кризисах идет речь. Все мы понимаем, что ситуация сейчас достаточно такая неопределенная, и моя задача как продюсера, как маркетолога, специалиста именно для вас для а, помогающих профессий а, помочь вам адаптироваться в этой ситуации и взять максимум взять максимум из того периода который есть почему это важно обратите внимание что очень многие сейчас вынуждены вышли в онлайн пространство, соответственно, приток клиентов в социальные сети, их активность в социальных сетях, продолжительность времени, которую мы проводим в социальных сетях, она значительно увеличилась. Вот прям мы ожидаем даже каких-то кратных увеличений, кратных показателей в связи с этим предложения, которые сыпятся на вашу клиентскую, на ваш клиентский сегмент, на вашу целевую аудиторию, тоже кратно увеличиваются. И в этот момент важным становится, во-первых, не затеряться самой среди конкурентов, то есть для того, чтобы Ваши же клиенты собственные не перешли к конкурентам, что тоже бывает. Что тоже бывает, это абсолютно нормально. Мы всегда должны клиентам давать право выбора, но а, при этом тоже учитывать свои интересы. Если же мы хотим, чтобы частная практика была у нас онлайн, то давайте будем предпринимать некоторые превентивные меры. Превентивные меры. А, поэтому очень важно понимать, что сейчас будет работать в социальных сетях, как вообще оптимально использовать ту существующую клиентскую аудиторию, которая уже вокруг вас образовалась. Важным становится навык работать с теми клиентами, которые уже есть в вашем пространстве, которые уже пригретые, которые вас уже знают и самое главное, они вам уже доверяют. Поэтому, если вы уже честно практикующий онлайн-консультант, то здесь просто необходимо выдавать на рынок а, дополнительные продукты, которые будут удлинять линейку продуктов, удлинять маршрут клиента а, по вашим услугам. О чем идет речь? Например, если вы со своими клиентами а, когда-то отработали в теме страхов, то сегодня необходимо предложить им какой-то другой вид консультирования, какой-то другой вид э, видеокурса, или другую, любого другого формата, который будет ну, удобоварим именно вот в сегодняшнее время, когда у нас актуально именно онлайн консультирование. То есть первое, на что обращаю внимание, на вашу уже клиентскую аудиторию, которая вокруг вас, посмотрите в тех клиентов, с которыми вы отработали, детально продумайте, какой на сегодняшний день продукт вы можете им еще предложить, потому что первое, они вас уже знают, они вас уже ценят, потому что с вами работали, и они вам доверяют. Следующий момент. А, актив, именно активируйте, активируйте услугу по рекомендациям. То есть те клиенты, которые вас хорошо знают в какой-то острой тематике, они могут вас рекомендовать своим знакомым. Поэтому не стесняйтесь, пишите, призывайте их к тому, чтобы на какой-то ваш пост шла дополнительная цепная реакция. Сделайте репост, пожалуйста, расскажите о моем предложении вашим знакомым, вашим друзьям. Не, ну, это, знаете, это даже не обязательно в кризис этим пользоваться. В любом случае, техника по привлечению клиентов с рекомендацией, она всегда рабочая. Она всегда рабочая именно благодаря тому, что у вас уже есть наработанные клиенты и есть уже а, хорошие результаты у этих клиентов. И самый важный момент, что клиенты сами эти результаты, принимают, они, они понимают, что эти результаты благодаря вам случились в их жизни. Конечно, одной еще важной особенностью является учитывать те темы, которые максимально актуальны в кризис. Совсем скоро мы вместе с Ириной Улитиной будем проводить очередной свой мастер-класс который специально затачиваем под сегодняшнюю ситуацию это мастер-класс уникальность ключ к востребованности экспертов в социальных сетях и там мы обязательно подробно расскажем вообще о тех темах которые актуальны в кризис знаете для нас очень важно для нас очень важно на сегодняшний день показать что тема кризиса она временна и спекулировать на этой теме мы не рекомендуем. То есть подниматься на какой-то волне кризиса, знаете, там буквально шашкой на голо. Да, возможно, у кого-то в каких-то тематиках это получится, но насколько долгосрочным будет эффект. И мы по-прежнему, я по-прежнему призываю вас сделать ставку на вашу уникальность. Потому что ваша уникальность, она вне времени, она вне кризисов она а, вообще вне каких-то вот внешних обстоятельств, которые могут повлиять, потому что ваша уникальность не может у вас никто забрать. И даже если у нас интернет отключится, там, конечно, не дай бог, да, и у нас будет возможность выходить в, опять в офлайн и работать а, с нашими живыми настоящими клиентами, и, слава богу, да, то мы только благодаря своей уникальности, как совокупности опыта, внутренней, внутренней внешней экспертности, своей харизмы, своей, своей миссии, свое предназначение, мы сможем за счет своей уникальности вокруг себя выстроить новую, новую клиентскую аудиторию. То есть еще раз говорю, что ваша уникальность ⁇ это ставка на сегодняшний день. Это то самое базовое, фундаментальное начало, которое вне кризисов, вне офлайна, вне онлайна. То есть это вот то самое, что может притянуть к вам клиента, именно вашего клиента. Итак, обязательно расскажем на этом практику ниши, которые будут востребованы в кризис. Обязательно. То есть, то есть приходите, послушайте, сверьте, сверьте свои часы, вообще, что сейчас происходит, каким образом ваши компетенции можно вот в этот период максимально раскрыть, максимально адаптировать и, соответственно, быть максимально полезными тем клиентам, сейчас, которым сейчас это требуется то есть темы консультаций, что вообще будет работать в социальных сетях, потому что обратите внимание, на сегодняшний день огромное количество предложений будет сыпаться к вам просто как из рога изобилия, пройдите один курс бесплатно, пройдите другой курс бесплатно, и здесь очень велик соблазн перенаправить фокус своего внимания на отвлеченные темы, в которых вы, возможно, сейчас хотите более-менее разобраться, воспользовавшись именно вот этим предложением, которое озвучивают различные онлайн-школы и онлайн-проекты. Поэтому наша задача показать вам те 20% знаменитых действий, на которые вы даже на сегодняшний день должны все-таки делать ставку, опираться на это, не расфокусироваться, не а, раздергивать ни свое внимание, а самое главное ресурсы времени для того, чтобы изучать тот материал, который необходимо изучать, потому что потому что предложений, еще раз говоря, их уже много, а будет еще больше, будет еще больше. Поэтому, что будет работать в социальных сетях, как оптимально использовать время для наработки клиентской базы и при этом не спекулировать на теме кризиса, что для нас очень важно, вообще какие темы будут востребованы. Обо всем этом мы более подробно будем рассказывать с Ириной Улитиной уже, в, так, уже во вторник, да, уже во вторник в 19 часов по Москве, будем рады видеть каждого из вас. Если кто-то еще не зарегистрировался на наш мастер-класс «Уникальность. Ключ к востребованности экспертов в социальных сетях», делайте это по ссылке, которая находится под моим видеороликом, приходите в наше пространство, вы еще дополнительно будете получать рассылку в виде полезных, прикладных материалов, которые уже сегодня помогут вам стать максимально востребованными в социальных сетях. Итак, до встречи совсем скоро. Призываю всех, во-первых, прийти на наш открытый мастер-класс бесплатный, взять для себя максимум пользы из него, адаптироваться, приспособиться к сегодняшней ситуации, максимально ее использовать для себя, потому что я уверена, что каждый из вас воспринимает сегодняшнюю ситуацию как возможности, а не как какие-то негативные последствия. Ну, еще маленькое такое от меня к вам дополнение, просьба. От всей души желаю вам быть здоровыми, берегите близкими, берегите себя, сидите, пока. Дома. И до встречи на нашем мастер-классе. Мы уже очень вас ждем с Ириной. Пока-пока, обнимаем. С вами была Ольга Ашпина.